Всем привет! В этом видео я вам покажу такую замечательную вещь, как Лотти. Лотти это мощнейший инструмент для создания веб-анимации и библиотека для взаимодействия между дизайнером и разработчиками. Он позволяет использовать на вашем сайте или мобильном телефоне анимации потрясающей сложности плюс полный их контроль через JavaScript. Также выбор рендера, как в SVG, так и в Canvas. Это видео в первую очередь для разработчиков. Я покажу два способа подключения лотти и то, как вам нужно подключить JSON-файл, который должен предоставить вам дизайнер или тот, который вы скачали в интернете, например, на официальном сайте. Переходим в официальный репозиторий GitHub. Нам нужна папка... Build, Player. И здесь мы можем скачать Loti. Это именно та версия, которая необходима нам для работы с web. Также есть минифицированная версия. Скачиваем этот файл к себе в проект. У меня он уже скачен. У меня здесь самый обычный HTML. Простой индекс html простой индекс js и style css в папку lib я сохранил этот файл который скачал вот здесь у меня выводится индекс html и тест скрипта теперь нам нужно подключить как скрипт наш файл который мы скачали И теперь давайте просто в консоли напишем «Плотти». Смотрите. Уже плеер определился. Теперь можно сделать так. Мы переменную присвоили плеер, который подключили из нашей библиотеки. Далее нам понадобится файл, который вы скачали на сайте, или же в моем случае это JSON, который мне предоставил мой дизайнер, с которым я взаимодействую. Теперь мы объявляем плеер при помощи такого вот команды. Загрузить анимацию. В контейнере нам нужно указать html, в котором будет воспроизводиться наша анимация. Как видно, она уже вот подхватилась. Рендер это метод, в котором рендерится. В данном случае сейчас SVG. Можем переделать на Canvas. Это все индивидуально и зависит от ваших задач. И банально петля, автоплей и паз. Паз мы указываем в данном случае. Это место, где лежит наш файл а теперь мы можем управлять этой анимацией например поставим set emote скажем через 2 секунды мы будем ее ускорять animation set speed и скажем значение 8 В под видео будет сайт, где можете посмотреть все API для управления этой анимацией. Небольшое, но важное дополнение. Если вы захотите запустить вашу анимацию прямо из корня проекта, по двойному щелчку на HTML, то у вас ничего не выйдет. Будет ошибка. Это связано с тем, что вам необходимо для запуска анимации использовать локальный сервер. Это довольно просто, если вы используете, например, WebStorm или VS Code. Они с этим с легкостью справляются. Достаточно лишь внизу экрана нажать на кнопку Whole Life. Либо же правой кнопкой мыши на HTML и запустить With Live сервер, И у вас заработает анимация. Если же у вас по какой-либо причине этой кнопки нету, то вам нужно установить плагин, который называется сервер И второй способ это подключение как NPM-пакет. В данном случае нам потребуется сборщик проектов. У меня это веб-пак. Также это вы найдете в исходном коде под видео. Это самый простой пустой проект. Здесь нам больше не нужен файл с библиотекой, который мы скачивали в предыдущем видео. Все, что нам требуется, это установить как npm lotiweb. Посмотрите, наша зависимость установилась. Далее переходим в файл index.js и здесь все почти то же самое, только мы здесь используем require. и еще один важный момент именно в моей настройке конфигурации в пак я указываю путь от корня корень проекта src и дальше уже папка где лежит наша анимация теперь при помощи команды npm start я запускаю свой проект и воля, анимация работает Надеюсь, это видео вам было полезно. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо.